В предыдущей серии инопланетяне похитили таракана ватрушки. Верните мне таракана. Идите отсюда, пока мы вас не уничтожили. Ну хорошо, не хотите по-хорошему, тогда будет по-плохому. Ха-ха, испугал, я не отдам вам таракана. Мы еще вернемся. Последний раз спросим по-хорошему. Нет. Я еще вернусь, чтобы отомстить. Darakun, Dara Cun, Dari Khan, Tarakon, Tarakan, Tarakun, Tarukun, Tarukun, Darakani, Dari Kani, Tarakani,